В императорском зале КФУ прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам высшей школы бизнеса. В этом году выпустилось 45 мастеров, представителей различных секторов экономики, энергетика, машиностроение, строительство, медицина, сельское хозяйство и другие. Два долгих года две группы проходили усиленное обучение, интересное обучение, познакомились со многими интересными людьми, узнали много нового интересного в целом о мире, об экономике и о многих других науках. Торжественная церемония вручения диплома МБИ началась традиционно с исполнения университетского гимна «Гаудамус». Награждение открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров, который подчеркнул особое значение программы Бей Развитие развитии экономики новейшей истории нашей страны. Высоко оценил динамику развития высшей школы бизнеса КФУ, а также ректор подчеркнул, как важно продолжать учиться даже тогда, когда, казалось бы, многие карьерные вершины уже покорены. Я хочу пожелать вам одно, чтобы вы... С одной стороны были здоровы, для... с другой стороны мы всегда были готовы учиться и расти и обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Встреча подкрепила уверенность в том, что совместная работа всего коллектива КФУ и высшей школы бизнеса с реальными строителями республиканской экономики станет залогом успеха всего Татарстана. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюз.